Всем привет! очередная мокрая распаковка. Значит полезная статистика пришла. Не знаю насколько надежная и полезная, но ссылка на нее будет также внизу под видео. Скажем так, первый шаг в сторону противоугонных систем. Вот такая вот хрень пришла замком. Реальная цепура. Заглянуть можно хоть не защищена тряпкой но скажу откровенно цепь чувствуется вполне нормальная понятное дело что чем-то ее можно будет перекусить перехерячить, но О, слышно как звенит на какое-то время похитители она думаю остановит поэтому если вам интересно ссылка будет на это чудо Внизу под видео. Внизу также под видео пишите, такую вы используете защиту на мотах против угона. А, значит, ставьте лайки, если видео казалось полезным. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.